гель для интимной гигиены из серии Bodyke для ухода очищения за интимными зонами. И необходима она женщинам и девушкам. Это мягкое очищающее средство. В качестве основы очищающей используется кокоглюкозит. Так как в нашем, например, чащем геле. Также есть теокал-глатамат в составе, нет агрессивных пав, которые сушат кожу веслизистую, то есть нет лорет сульфата в составе. Также есть уходовые компоненты: это экстракт солодки, ромашки, успокаивающий противоспалительный эффект сок, алоэ вера. Также антиоксидант зеленый чай. Что важно: данное средство имеет pH, то есть уровень кислотности 4,5. Регулируется уровень кислотности при помощи молочной кислоты. Данный PH оптимален для как раз ухода за интимными зонами девушек и женщин. Показано это средство при сухой и раздраженной коже, чувствительной коже, при, например, различных гормональных дисфункциях, при пубертатном состоянии, при менопаузе, как искусственной, так и естественной. Также, так как данное средство будет поддерживать нормальную микрофлору, очень хорошо использовать его, если вы посещаете бассейн или спортзалы и, допустим, купаетесь в водоемах в море, в речке. Как правило, средства для интимной гигиены специализированные используются, когда проблема либо есть, либо ее хочется предотвратить. Например, в... Период беременности, да? Так как у него кислый ПАЖ, это мягкое очищающее средство, его можно, конечно же, использовать не только для очищения интимных зон. Очень хорошо такие очищающие средства работают на проблемной коже лица. Поэтому, если у подростка пубертат или, допустим, у взрослого человека есть явление акне или какие-то другие воспалительные явления на коже, акнеформные, то можно использовать его для очищения кожи лица. Естественно, при использовании его на лице, он будет прекрасно сочетаться с линией антиакне нашей, то есть это тоник для жирной и проблемной кожи, это сыворотка стопакне, и другие средства, которые используются в программах ухода за проблемной кожей. Тоник с ахокислотами, например, или сыворотка альфа-дерм с миндальной кислотой. Вот таким образом средства... Довольно-таки универсальная, не только узкоспециализированная. И я считаю, хорошее пополнение серии бодики.